Итак, меня зовут Тим бенни я являюсь консультирующим онкологом, работаю я в Лондоне в клинике Сент-Джордж, в университетской клинике Сент-Джордж в Лондоне, и меня попросили рассказать о роли одевантной иммунотерапии при раке легкого. Я полагаю, что очень, э, очень справедливо бы сказать, что Дженнис уже рассказала о том, насколько поменялась терапия рака легкого за последние 12-20 лет. Надо сказать, что особенно, мы говорим о статической болезни, абсолютно точно, исторически роль девадной терапии при раке легкого была весьма ограничена. Надо сказать, что вследствие прогресса и в гораздо лучшем понимании биологии рака легкого сегодня у нас есть определенные изменения в, э, и прогресс в терапии, э, в терапии раннего э, рака легкого. Надо сказать, что вот последние руководства, они очень сложны уже, и они отражают полностью э, уровень той сложности и того, э, сложного понимания самого заболевания, и также э, диагностирования и стадирования заболевания до э, хирургического вмешательства. Я не буду вдаваться в подробности, я полагаю, что э, система стадирования, вы знаете, достаточно хорошо, тем не менее, есть определенные изменения, которые действительно, действительно есть изменения, которые повышают как бы, степень некоторых из ви видов рака легкого. Um, вот, это стандартная uh, uh, uh, карта лимфатических узлов, которые помещаются в таракальной области. Я полагаю, что, опять-таки, вы хорошо знакомы с этой анатомией. Но именно вот эта диаграмма является ключевой для понимания того, uh, какие пациенты являются операбельными, и какие пациенты у нас являются пограничными, и какие пациенты являются неоперабельными, соответственно, линия, по которой мы проводим, так скажем, эту, эту, эту линию, это разделение является весьма противоречивой. Прежде всего мы отличаем здесь узлы средостения от других узлов, И, конечно, здесь обсуждается роль хирургического вмешательства, когда у нас какова у нас роль химия лучевой терапии, каким образом мы поддерживаем, то есть ситуацию, опять-таки, и как мы можем получить самое лучшее преимущество по выживаемости за последние годы. Вот эта дискуссия ведется постоянно и неустанно. Междисциплинарные конференции, которые мы часто проводим в Соединенных Королевствах, я могу сказать, что пять из них были посвящены именно тракальной хирургии. И это очень понятно, потому что в современном хирургическом обществе мы должны очень хорошо стадировать пациентов, которые являются кандидатами для хирургического вмешательства. И вот прежде всего мы здесь говорим о центральной э, области зрястения, потому что есть, э, э, если у нас N2 или N3, э, то дооперационная оценка является очень важной для того, чтобы избежать ненужного объема хирургического вмешательства, и также для того, чтобы избежать ситуации недостаточного объема хирургического вмешательства, которое будет неоптимальным для пациента. Все наши пациенты, которых мы отправляем на хирургическое вмешательство или которые являются кандидатами, они прежде всего оцениваются с точки зрения риска и преимущества. У некоторых из них есть определенное количество сочетанных патологий. И, безусловно, с точки зрения операционного вмешательства это очень сложно зачастую. У некоторых может быть также сердечная патологии и, как правило, это пациенты, у которых также может быть хоббл, может быть ограниченная функция легких. Поэтому это очень интенсивный процесс оценки пациента до того, как мы отправляем его на хирургическое вмешательство, потому что здесь, конечно, есть и процесс реабилитации функции легких большое количество тестов, также нагрузочные тесты и очень точная оценка разнообразных сочетанных патологий. Тем не менее, я могу сказать, что количество хирургических резекций за последние годы в Соединенном Королевстве улучшилось, увеличилось, потому что исторически надо сказать, уровень был недостаточно, охват был достаточно большой. Это результат лучшего стадирования, гораздо лучшего, так скажем, лучшего обучения хирургов-онкологов, которые работают в тракальной полости, и также гораздо лучшее понимание операционных Техник. Также если мы будем говорить о типе опухолей, то основное основные цели это R0 без отсутствия, без отсутствия положительных границ и это R0 очень часто не достиг, если оно не достигается, то в этом случае выживаемость будет скомпрометирована. Я полагаю, очень важно понять терминологию, которая у нас, которой мы оперируем в хирургии легких Прежде того, мы должны понимать, что такое одеванная терапия. Мы уже давно говорим об этих терминах. И надо сказать, что очень часто неодевантная, как правило, это у тех пациентов, которые технически опирабельны. И мы даем им системную терапию до того, как мы думаем о хирургии. А одеванная терапия – это когда системная терапия дается после хирургического вмешательства. Соответственно, есть преимущества, положительные моменты у каждого из этих методов. И в, в, в раке легкого оба этих подхода были широко применимы. И надо сказать, что было несколько соображений по поводу того, что не было достаточно хорошего ответа на химиотерапию. У некоторых пациентов были, так скажем, пограничные опыты опухоли. И также... Зачастую, если мы не даем неодеватную терапию, то пациент становится неоперабельным или наоборот. И вот вся эта дискуссия ведется до сих пор, несмотря на то, что современные подходы к терапии, безусловно, меняют сегодняшние подходы. Если мы говорим о неодеватной терапии, мы четко здесь понимаем, какой ответ. и мы, но зачастую это не так просто оценить. Если вы суммируете все исторические исследования в области рака легкого по поводу неодевантной терапии, они показывают 5% преимущество с точки зрения выживания, выживания по одевантной терапии. Это был самый последний метаанализ 2008 года. Более новый метаанализ был опубликован в 2014 году. Он покрывал как раз неодевантную терапию который показал, опять-таки, 5 преимущество с точки зрения общей выживаемости. И именно здесь мы говорим о преимуществе химиотерапии как таковой, и именно поэтому мы обсуждаем это сегодня. Когда мы с вами говорим с нашими пациентами, мы хотим обычно объяснить им, если предстоит пройти хирургическое вмешательство, если им также нужна неодевантная терапия, мы, как правило, объясняем цели одевантной терапии, как правило, это связано с микрометостатической болезнью. И мы должны прежде всего говорить о том, что мы химиотерапию используем для того, чтобы, так скажем, убрать остаточные клетки. Но, безусловно, использование иммунной системы – это также очень хорошая концепция. Но если вы об этом задумаетесь, то это, скорее всего, гораздо более сложный процесс, нежели чем четыре цикла. И, как правило, мы можем здесь не всегда полагаться на идеальные исходы с точки зрения, потому что мы должны принимать в внимание более сложные процессы, которые стоят за этим. Если мы с вами посмотрим на исследование EMPOWER-010, это исследование, которое первичными конечными точками рассматривало как раз то, что мы будем с вами о чем мы будем говорить на следующем слайде. Это было РКИ, рандомизированное исследование. И это были пациенты, которые потенциально были операбельными, у которых были э, опухоли от, от стадии 1b до 3 а Достаточно хороший у них был статус по хирургическому вмешательству, и также у них была ткань, которую можно было оценить с точки зрения наличия ПДЛ-1. Также по гистологии это была, там оценивалась адювантная химиотерапия, и затем пациенты были рандомизированы либо в э, хорошую поддерживающую терапию, либо это дезимап э, в течение э, ш, 16 циклов, э, приблизительно в течение года. И это было э, пять пациентов. То есть это очень большая выборка, больш, большой, большое исследование. Здесь были также разнообразные факторы, такие как э, ПТ -1, экспрессия ПТ-1, также гендер, э, возраст, возрастные группы принимались в внимание. И э, э, прежде всего первичные коичные точки это э, безрецидивная выживаемость, а также оценилась общая вышиваемость конечно вторичных точек и через 3 и 5 лет также безрецидивная вышиваемость оценилась как я уже говорила, это было иерархический дизайн исследования то есть первое первые конечные точки оценивались если они были удовлетворительными тогда переходились к вторым и к третьим конечным точкам первое это была безрецидивная вышиваемость и у пациентов где была экспрессия pdl-1 стадии 2-3 а как вы видите из этого весьма загруженного слайда, самый основной момент заключался в том, что это были, у этой когорты пациентов, скорее всего, отражалось, действительно, они отражали как раз нашу реальную популяцию пациентов, с которыми мы обычно сталкиваемся. И вы видите, что здесь 50%, 50 это не мелкоклеточный рак легкого, что действительно отражает то, что мы встречаем в нашей практике. Большинство из этих пациентов, это была стадия 3А, это был приблизительно 41,1%. Пациентов. И вы можете увидеть, что около 54 пациентов у них была экспрессия dl 1 Это достаточно часто встречается. Администратическая болезнь, это приблизительно 75% наших пациентов с экспрессией pd 1 Около 17 пациентов это были пациенты с мутацией GFR и э, также а, положительный. если вы посмотрите на первичные конечные точки по безрецидивной вышиваемости среди этой популяции то это как раз э, пациенту которого была экспрессия под 1 на э, стадии 2 3 а вы видите о, о, очень э, хорошо из этих результатов этих кривых что у нас было серьезное преимущество с точки зрения без, безрецидивной вышиваемости у тех пациентов которые получали э, в качестве одевантного режима от и с точки зрения э, одевантного режима эти кривые для меня действительно меняют ситуацию, потому что здесь у нас 12 месяцев преимущества в безрезидивной выживаемости, действительно значимыми значениями ПИМ, и я полагаю, что здесь у нас очень четко, четкий показатель преимуществ которые, полагаю, изменят многое в будущем. Если вы посмотрите на э, специ, специфические подгруппы, то здесь у нас есть определенные преимущества, которые получили все подгруппы, э, особенно пациенты положительные, э, которых было э, достаточно мало в этом исследовании. И э, таким образом перешли к анализу вторич, вторичных конечных точек. Это безрецидированная выжимаемость у всех рандомизированных пациентов со стадиями 2, 3а. Это пациенты э, ПДЛ, э, отрицательные, также вы видите, что а, здесь несколько меньше, а, ми, меньше так скажем, менее четкое разделение этих а, кривых. Это четкий сигнал, который говорит о том, что а, иммунная а, адеванная терапия имеет четкие биологические преимущества, и прежде всего они а, отражаются в анализе по подгруппам. Если мы с вами посмотрим на безрецидивную выживаемость во всей популяции, это был третий, то а, третья конечная точка, которая включала стадии 1, B, 3, uh, 3, A, и любую экспрессию ПДЛ-1. Вы видите, что здесь кривые, не так уже хорошо, они все-таки разделяются, тем не менее, есть определенный регион, около 60%, где они почти что сливаются, около 24 и также 36 месяцев. Вы видите, что они ближе друг к другу, нежели чем на предыдущих слайдах. Опять-таки, это четкая демонстрация того, что есть определенные биологические сигналы, которые отражаются на которые отражаются на выживаемости если вы посмотрите на ранние данные по общей выживаемости слева вы видите пациентов у которых было один процент экспрессии ptl-1 стадии 2-3 здесь нет очень серьезности здесь есть определенное разделение кривых но статистически не очень значимо. если вы посмотрите на все рандомизированное популяцию и также на крайне правый слайд ä, то здесь вы видите что разделение кривых не происходит опять-таки давайте подумаем о безопасности о профиле безопасности и также о ä, надо сказать что нежелательное проявления шли по тому профилю который можно было спрогнозировать у пациентов которым вы даете иммунотерапию при метастатической болезни это ä, иммуномедированные ä, события которых было не так много в процентах это приблизительно 0, 0, 5 процентов и это опять-таки мы должны принимать внимание, что это та токсичность, которую мы обычно again, с вами сталкиваемся, когда у нас, мы лечим подобную э, когурту пациентов. Если вы посмотрите на более специфические иммуномедированные события, опять-таки, небольшой процент и, э, их смогли купировать, и э, э, э, не было значимых, значимого количества каких-то дополнительных токсических проявлений. Э, безусловно, были пациенты, которых э, все-таки пришлось э, исключить из терапии, и э, мы знаем по нашей реальной клинической практике, что действительно есть такие пациенты, которые не переносят иммунотерапию в течение длительных курсов, но эти пациенты все еще остаются и в этом исследовании и в меньшинстве. Итак, самый основной момент, который связан с этим исследованием, основные моменты, которые мы можем суммировать. Это первый и единственный иммунопрепарат сегодня, который демонстрирует такое значимое снижение рецидивов заболевания. Это пациенты с экспрессией ПДЛ-1. 1% и выше со стадиями 2-3А после, после химиотерапии на слое платиновых препаратов. И также мы видим здесь 34% снижения рецидивов у пациентов с экспрессией ПДЛ-1. Я полагаю, что это очень понятно сегодня, очень четко демонстрирует, что это действительно значимое преимущество, которое дает нам положительные также, преимущество также и химиотерапии. Я могу сказать, что Безусловно, здесь мы это можем продемонстрировать на гистологии, и по большинству подгрупп, которые были проанализированы в этом исследовании, это очень важно для нашей клинической практики, потому что преимущество можно продемонстрировать только на небольшой когорте, то в этом случае в практике мы ничего особенного не меняем. Здесь у нас действительно значимые результаты на разных подгруппах, и я думаю, что пройдут еще годы, по мере того, как мы сможем продемонстрировать, насколько серьезно меняется общая выживаемость, я полагаю, что также мы здесь можем сказать, что очень хороший профиль токсичности этих препаратов, очень хороший профиль безопасности, соответственно, мы можем рассматривать в качестве потенциального, потенциального стандарта терапии. И надо сказать, что неодевантный подход также является очень важным на данный момент. С точки зрения неодевантной терапии у нас много РКИ сегодня, которые все еще ведутся, и мы все еще ждем от них результатов. И я думаю, что здесь у нас ландшафт будет гораздо более а, насыщенной в течение последующих годов с точки зрения метастатической болезни, я думаю, что мы увидим много данных, но то, что касается иммунотерапии, а, бу, она будет иметь а, свою роль в, при в, в ранних стадиях. Вот это еще одно исследование, человек имеет 816, это исследование в неодеватной терапии, поэтому есть определенная разница здесь. Вы видите, здесь выборка 360 пациентов, это резиктабельные опухоли, 358, извините, пациентов стадии с, также с пациента с онкогенным драйвером были исключены, и пациенты были рандомизированы в неодевантную терапию, три цикла, или неодевантная химиотерапия плюс один препарат в комбинации, в комбинации в течение трех циклов. А Пациенты рестадировали, и затем э, им предлагалось э, хирургическое вмешательство, с, э, также с, с возможностью пр продолжать неадвантную терапию, терапию. Если посмотрите на неадвантную терапию, то, как правило, здесь будут другие первичные конечные точки. Если, вы, э, прежде всего, это безрецидивная заболеваемость, безусловно, это не будет э, здесь у нас как правило первичные конечные точки, которая будет оцениваться. Поэтому здесь мы посмотрели на уровень патологического ответа и также э, то, что касается э, если вы посмотрите на следующий слайд, то в этом случае пациенты, у которых была химиотерапия и давался неволонап, если посмотрите на раннюю стадию, стадию 1b, пациенты, которые достигали полного патологического ответа, их было около 40, здесь очень действительно серьезный, серьезное преимущество с четкой разницей по ответу между химиотерапией. Лумапом, или химиотерапии yeah, от, э в монорежиме. И вот этот слайд демонстрирует приблизительно то же самое. Из этого анализа, из этих графиков вы видите, что НИВА плюс химиотерапия до хирургического вмешательства дает нам определенную синергетическую роль, показывает нам симбиоз этих терапевтических подходов для того, чтобы действительно уменьшить объем опухоли, особенно то, что касается стадии 3А. Здесь у нас действительно серьезное снижение опухолевого времени при помощи подобного подхода. И еще раз я хочу сказать, что в... В последующие годы, я думаю, в обозримом будущем мы сможем отбирать пациентов для неодеватной терапии по сравнению с одевантной терапией. Я полагаю, что это будет действительно очень серьезным моментом обсуждения. И uh, уже не стоит говорить о том, что uh, когда мы говорим об умной терапии, я думаю, что одеванный ландшафт уже изменился во многом. Нас, мы сегодня включаем огромное количество разнообразных аспектов, uh, потому что если мы используем не uh, в одевантном режиме, то, безусловно, у нас uh, такие ландшафты улучшение что буквально мы все потрясены и в заключение то что касается исторического контекста у нас было фактически платина препараты платина в течение четырех четырех циклов в качестве неодевательного режима сегодня у нас огромные ландшафты я думаю что у нас огромное изменение для пациентов для пациентов с раком легкого а это был мой финальный слайд большое спасибо за ваше Время.